Это ванила, вторая часть. Перед началом серии хочу попросить тебя подписаться на канал, ведь 96% людей смотрят меня без подписки. Также поставить лайк, это поможет каналу развиваться. И нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления, когда выходит новое видео на канале. Спасибо за внимание и приятного просмотра. Еман! Тут сколько блоков вниз-то, е Вот это нулевой где-то, плюс-минус координат. И вот это вот все еще вниз уходит. Вот это жесть. Ё-моё. Охренеть, что это за место? То есть тут и грибной биом, огромный остров грибной, и под ним огромная гигантская какая-то пещера. Это просто охренеть можно. Не, ну это жесть, конечно. Ну, получается, мне не надо копать никакую пещеру уже. Ну, шахту имеется в виду. У меня просто все мысли сейчас о этой пещере, поэтому я сказал пещеру. Ну, ладно. Бывает. Да сколько тут это железо, ё-моё. Я уже копаю тут полгода. О, наконец-то оно закончилось. Блин, у меня сразу столько идей, как можно это все обустроить. Ой -ой, ой ой ой ой И вот теперь... Вот, вот ещё страшно было. А, вот теперь... Вопрос. Где мне жить? Наверху? или внизу мне и там и там нравится вот в чем вопрос или мне жить и там и там но если жить и там и там то это как бы ну жопа получается как разорваться то на два мира ну ладно тут хотя бы есть ресурсы которые можно подавливать пока и вот что самое приятное я играю на самой сложной сложности и ни одного моба, вообще ни одного моба в пещере нету. Это не может не радовать. То есть я нахожусь в абсолютнейшей безопасности. Но ну, если, конечно, сам не упаду и не сдохну, соответственно. А Тогда я в полной безопасности, да. Но мобы мне никак не навредят здесь. Так, а с этой стороны у нас пещеры... Ну, как пещеры, это целая полость подземная. Здесь у нас есть шахты. Ну, вот эти вот, паучьи. И, соответственно, в них тоже не будет мобов. И, соответственно... Можно будет просто полутать сундучки. Да. А вот, кстати, насчет спаунеров я не в курсе, спавнятся ли да, понятно. Все-таки мобы из спаунеров спавнятся. Угу. Поэтому мы лучше обойдем все это, конечно. Ой, охренеть тут, конечно. А я, кстати, не поспал. Поэтому, наверное, лучше мне вернуться домой. А как я вернусь домой-то, блин? Придется блоки под себя ставить. Ну ладно, нормально. Можем будет что-нибудь прокопать наверх и, и соответственно выбраться. Ё-моё, блин. Прокопал называется путь наверх. Где я нафиг? Где я? Да какая пещера. Стоп. Так это же... Это же та лагуна, где я был. Где я хотел порт... Да, я прям вот здесь стоял. И говорил, что там можно портал будет сделать. И там вход находится в ту пещеру. Так, главное не забыть просто, где она находится. <связано> а где у меня дом-то? А, вот он. Так, поспим. все скинем и, соответственно, пойдем. Дать пещеры. Так, мне, наверное, надо сделать что-нибудь наподобие какой-нибудь брони, да, самый такой примитивный железный. Э, у меня не хватает на сапожки. У меня на сапоги не хватает. Блин. Что делать? Одного железа не хватает. Так, все. Вот теперь точно хватает. Можно еще киры сделать побольше. Так, кирки готовы. Можно еще, наверное, сделать еще побольше кирок. Одну, да? И топор. Да, потому что мы идем в пещеру все-таки, правильно? Нам топоры нужны. Да, сейчас кто-то напишет в ты что, дебил? Какие топоры в пещере? Такие, обычные. Потому что топор — это лучшее оружие в начале. А где эта пещера-то была? Это где-то лазурит? Вот здесь, сюда. А вот. Вот она, эта пещера. Ну, кстати, такой да, достаточно удобный. Ой, а где? А, Во. Достаточно удобный спуск, я хотел сказать. Так, все, я засейвился, я готов. Я не взял блоков с собой. Черт, это плохо, ладно. Вот поэтому я и взял кирку, да. Чтобы можно было блоков немножко накопать. А вот факелов я точно не взял с собой, вот дурака. Ну вот надо же так умудриться. Да, ну конечно тут места, ну места тут, конечно. Тут ядовитые пауки. Нам нужно быть максимально аккуратными. И ходить тут. Опа. Где? Что? Не понял. Где ты там шумишь? Где то надо мной что ли? Или подо мной? Где ты, падла? Где ты ходишь? Походу надо мной где-то. Дурачок за камел мамонта. Хи -хи -хи. Хи -хи -хи. Да. Опа, там еще дыра одна. Блин, знаете, я придумал, что можно сделать. Все смотрели фильм Аркейн? Ну, как фильм. Мультик, мультсериал, аркейн. И можно, наверное, сделать что-то подобное. По концепции имеется в виду. Что-то похожее. То есть можно сделать нижний город, как в аркейне было, и верхний город. Верхний город весь такой, типа, современный. Ну, относительно, до да, Майнкрафта. А, соответственно, внизу обычный, рабочий, нищий, можно даже сказать, город. Как рельсы можно добыть? Я сразу рельсы эти добываю, потому что нужно будет строить э, механизмы, соответственно. На рельсах, соответственно, вагонетки понадобятся нам. Да. И вагонетки, и рельсы, все это нужно. Как говорится, автопечка сама себя не сделает. Отратить а железо на рельсы, ну это как бы, ну такое, я считаю, конечно. Потому что можно просто взять из пещеры, блин, бесплатные рельсы. Почему бы их и не взять, действительно? Поэтому да. Так, здесь уже все, да? Единственная проблема здесь, это вот эти пауки как которые спавнятся. И это самые мерзкие пауки, которые могут быть. Потому что они отравляют еще тебя, и это плохо. Ладно, ну в принципе, не беда с ними справиться. Мне бы лучше, наверное, туда попасть куда-нибудь. А я, собственно, отсюда и пришел туда, по-моему. Но это не точно. Блин, тут везде эти пауки, серьезно? Я факелов не взял с собой. В принципе, эти спаунеры здесь не нужны, поэтому я их по сломаю. У меня уже полтора стака рельс. А тем временем на улице гроза, и почему-то я ее в пещере слышу. Что, конечно, странно. Потому что как я слышу ее, если она, блин, сверху. А вот это действительно действительно страшно. рельсы что с вами почему налетает я в шоке а, а хамуха да что тут происходит у меня знаете такое странное чувство меня майнкрафт пугает у меня первый раз такое Типа, мне реально тревожно играть то не так тут как это слишком гнитущая атмосфера такое ощущение будут добавили в майнкрафт какого-то херабрина который меня пугает потому что смотри был гром я его слышал и у меня сейчас подфризило то есть, это что-то загрузилось. Я сейчас рано выхожу, а там херобрин какой-нибудь. Будет страшно. Страшно реально. Взял, начался дождь. Ну зачем? Так, тут у нас все переплавилось. Давай заплавим меди. И построю тогда громоулавливатель. Или как это? Громад-вот называется. Ну такая хайповая тема. Вой, поставлю его куда-нибудь сюда вот. Бах! Чтобы прям жмахала вот сюда вот пипку вот эту вот. Так, наверное, надо сделать какой-нибудь микросклад, да? У нас есть здесь громко отвод. Ой, что? Громко отвод? Громко отвод, поэтому можно, в принципе, не переживать за склад, который здесь будет. Наверное, я его сделаю где-нибудь вот здесь вот. он будет вот такой вот три блока. Дальше тут будет верстак. Два блока. Ага. Так, ну и, в принципе, наверное, вот сюда вот можно так вот бахнуть. Даже и сундуки сразу можно перенести, будет туда. Это я знаю, делаю чисто вот для того, чтобы... Просто было. Как бы это не будет особо красиво, но... Хотя бы как-то. Хоть и не очень красиво, но ладно. пройдет. Можно было бы дом построить. Я только сейчас это понял. Но нет. Мы как истинные Майнкрафтеры будем жить на улице. Да. Четыре алмаза. Может быть мне сделать кирку сразу, алмазную? Для того, чтобы добывать там всякое золото, алмазы, обсидиан, например, да, какой-нибудь. А вообще надо взять сахарный тростник, соответственно. Взять то еще? Лодку обязательно тоже. Ну и все. Больше нам ничего не нужно, потому что мы идем путешествовать. Ну, как путешествовать? Мы идем обратно на тот остров большой. Ну и, соответственно, попутно я посажу здесь тростник. Пока он у нас не будет, он, конечно же, не вырастет. Что? Чё, блин? Майнкрафт, ты адекватный? Нет? На улице день. И ни хрена не дождь. Какой гром? Что случилось? Я не понимаю, что происходит. Мне реально страшно. Майнкрафт меня удивляет что с каждым днем. Так, давай, попьем. Пока будем плыть так с дельфином. все дельфин нас кинул. Падло. Ну, ладно. Ничего страшного. Там опять какая-то пещера гигантская. Блин, вот этот остров мне очень нравится. Он классный. Действительно. Ну, а плыву я, собственно, обратно для того, чтобы нарубить деревьев побольше. Чтобы, возможно, сворвать каких-нибудь животных или же жителя. Хотя бы одного. Ну и, соответственно, в деревне взять там морковки и еще чего-нибудь такого. Что нам пригодится, соответственно, дома. Уже. Ну, потому что этот остров, это наш дом. Блин, у нас возле дома три вот такие вот крепости подводные. Этот сид, он очень классный. Не знаю, он мне очень нравится. Так, товарищи, где у нас тут? А, это что, морковка? Нет, это свекла. Это морковка? Нет, это хрень какая-то. Это картошка. Так, давай сюда. Так, морковочка... Соответственно все, как бы, на, на. Все, Три морковки, три карпошки. Нам, я думаю, этого хватит Надолго, наверное Это не точно Можно еще по спидрану так залететь Вон туда, забрать там что-нибудь Что предлагаешь, каменную кирку О, там уже этот Крипмечник Нападает на меня Точнее лучник Ну, арбалетчик Ты что, дурак? Хе. О, голем, здоровый чел Выходи. Как бы, а ты свободен. О, пузырьки опыта. Какая-то хрень еще черная, непонятная. Это что то Кузеро. Козерог какой-то. Интересно, интересно. Ой! В лобешник прилепили ему. Засранец какой. Спасай меня. Мой. Кто-то там. А, лошадки. Блин, хотел бы, конечно, лошадку бы забрать. Но я ее не заберу. Потому что у меня ни, ни фига нету. Да ты, отстань, маньяк. Он меня преследует. Отвали. Кш. Да ёп. Отстань. Это рофл какой-то? Он будет за мной вечно бежать или что? Отвали от меня, быдло. Ты свой какой, а? Помогите, маньяк. О, все, он от меня отстал, наконец-то. Больной ублюдок, а? Бегает за мной. Псих. Он просто псих. Это чисто мои фанатки. Такие. Две. Ладно, это не смешно. Китик, Китик. Может Китика спереть? Чисто на остров к себе. Ха -ха -ха. Ты ими ухнешь еще раз, я тебя заберу, понял? Может мелкого забрать? Хм, как вариант, кстати. Да, да, можно мелкого забрать, в принципе. Будем, так сказать, потихонечку ворвать жителей. Ха -ха. Я сладее. <плодисменты> Чел, здорово. Че вы тут мелкие спите? Оп. Да блин. Оп, да не, а, а садись, в кровать, ой, в лодку, вот. Другое дело, восстанавливаем домик. О. Я похитил ребенка и сваливаем на лодке по суше. Это так глупо выглядит. Ладно, все, все хорошо, Я в порядке. Да ладно тяну, ну, как будто в первый раз. Я тебя везу к лучшей жизни, чел. Здесь вас, на вас могут напасть, а я тебя освободил, понимаешь? Освободил. Ты будешь свободен. Не надо будет прятаться от мобов, прикинь. все будет хорошо в будущем, ну потом. Ну, правда, ты пока будешь один там жить вообще, ну, в принципе, да, как бы со мной. Но, но это не важно. К лучшей жизни везу, говорю. Так что там, это, цыц. Ё-моё. Как выбраться-то отсюда? Но это полный... Хэ, согласен. Ладно. Так, разведка докладывает мне, что здесь можно будет прокопать. Ага, ага, ага. О, все. Путь в Европу. вот. Путь в Европу, хотел сказать. Проложить можно здесь. Ну как бы что? Придется прокладывать. Ну раз тут нету адекватного проезда, ну, проплыва, прохода. Конечно, не лучшее время. Да и скелет здесь вонючий стоит. Ну ладно, его уже тут нету. Что? Здравствующий торговец. Здравствуй. Ты как всегда... Ну, в общем, как всегда, да. В твоем репертуаре, так сказать. Он взял, утопился, ну как бы. А че? Ой, простите, ламы, конечно, но... Мне нужен ваш поводок был, да иди сюда. Да ты ты. Да... да подойди сюда. Да подойди. Да подойди. Ну нормально. Блин. Не, ну это прикол какой-то. В ломе? Тихо, что где? Ааа, ты у нас дурачок Уэл. Как плавается? Нормально? Так, нашего, к сожалению, зомби-жителя Настигла плохая судьба И он немножечко превратился В зомби не, Всегда ненавидел вот этих вот зомби мелких не слишком жесткие какие-то Ну а это все потому, что окна в Европу не было А сейчас-то оно есть Мы же без препятствий, да, сюда поплывем? Ага, ну да, нормально как бы первая попытка не уменьшалась успехом, но вторая должна быть 100%, кстати. Наверное. Так, ребятки, кто у нас тут готов служить на благо острова? Ага. Этот житель с профессией. Нам нужен без профессии или мелкий какой-нибудь. Ну, мелкие они в принципе не могут быть с профессией. Так, ладно, второй ребенок. Стой. Хорошо. О. дубль 2. То, что раньше было, как бы никто не видел. Надо сейчас лодку на воду поставить. Так, и надо вернуться вот за вот этими вот товарищами. За овцами надо вернуться. Потому что если коров на острове я смогу найти, просто взять типа стрич как бы, соответственно, мухоморов, то овец я сто процентов не возьму. Ну, их просто неоткуда брать. Так, все, плывем, Отлично, плывем. <связываем> и Так... О! Окно в Европу работает отлично. Почти. Все. Мы пролезли. О, что? С брослением тебя, чел. Мы так долго плывем, что чел уже вырасти успел, вы понимаете? Не, ну это, конечно, да. До острова плыть еще. Ого, сколько. Все, теперь житель у нас просто будет тусить, где-то бегать. Блин, на самом деле бы его, на самом деле бы его, как бы, ну, его, немножечко бы, как бы это самое его закрыть где-нибудь. Потому что он, скорее всего, может убежать куда-нибудь, хрен знает куда, не понимаю, куда. И мы его нафиг никогда в жизни не найдем. Да? Ты же можешь убежать, да? Может, да. Вот бы ты еще остановился бы вообще, ну так, в принципе, да? Чел. Э, Слышь, ты это... Во. Давай я тебя куда-нибудь сюда вот увезу. Вот сюда вот. К примеру. И закрою нафиг тебя тут. Кибовые <связывая> условия, согласен. Ну ничего, привыкнешь. Ага. Попрыгай нам да, нету. Так, все, одного жителя я привел. Ну, теперь будешь жить тут. Ну, как бы, да, не Мальдивы, ну, прости. Пока что так. Мне кажется, он немножко расстроил. Да чё, реально? Нормально будет. Отвеча. Что за такой? Ладно, давай я его положу сюда. Не знаю. Плавильная печь. Ну, давай сюда, допустим. Идем сюда. Размножаемся. Шикардосик. Так, а обычных коров мы можем получить, соответственно, сделать вот так вот. Да? Это работает? Да, все отлично. Просто так делаем. И... Все. И у нас получаются обычные коровы. Классно. Чертно. А я предлагаю нам отправиться еще на одно путешествие, но уже в следующей серии. А пока подпишись на канал, поставь колокольчик, чтобы не пропустить следующие серии по ваниле. Дальше будет только интереснее. Всем хорошего настроения, удачи и пока-пока.